Здравствуйте. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Следующая встреча будет проходить 28 ноября, и, друзья, мы хотим сказать, сделать небольшое объявление по поводу встреч. Среди нас есть люди, которые пришли от веры к скептицизму, то есть от веры во что-то сверхъестественное к такому научному взгляду на мир, и мы наверняка понимаем, что есть среди вас такие же люди, которые либо находятся в процессе этого перехода, либо завершили его недавно, не для всех людей этот переход является легким, и уж точно ни для кого он не является бесследным. Человек, который пришел к критическому мышлению, еще очень много лет после этого обращает внимание на всякие мелочи, которые теперь он понимает, ну к которому он относится теперь по-другому. И это всегда такой удивительный процесс, потому что ты понимаешь, что вся эта вера в сверхъестественное настолько глубоко проникает в твою жизнь, что ты этого и не замечал и ну, даже в каких-то мелочах. И, ну, конечно же, есть и много очень а, больших проблем с этим связанным это проблема, и например, касаемо вечной жизни, это и просто социальная проблема, например, далеко не все люди окруж... имеют такое окружение, что они могут сказать, вы знаете, а я не верю в то, что вы говорите, вы знаете, а я не верю во все эти знаки, или я не верю в Бога, или я не вижу смысла соблюдать Великий пост, или еще что-нибудь. А, то есть это, на самом деле, довольно серьезная проблема, и если человек живет в очень традиционном окружении, вот этот вот переход, например, к атеизму или критическому мышлению может быть очень непростым. Поэтому, если вы хотите поделиться или если вы хотите поговорить с людьми, которые тоже через это прошли, обязательно приходите на встречу. мы с удовольствием пообщаемся. У нас уже встреча в таком формате впервые прошла в этот четверг, 14 ноября. Встреча была продуктивной. Uh. Но, к сожалению, истории было слишком мало, и нам было бы интересно послушать еще истории. Да, да, конечно. Тем более, что среди этих историй, на самом деле, немало очень позитивных вещей. А, то есть есть люди, которым отдается переход тяжело, есть люди, которых, наоборот, жизнь расцветает. И я думаю, что, конечно, нельзя так просто сказать. Эффектов много разных. Человек, который понимает, что вечной жизни больше нет, это тоже, так сказать. Это лоит. <laughs> Но у меня тоже был такой переход. И вот мы в подкасте Дельфинария, где мы, который называется Как Мы стали скептиками, мы вот все рассказали о своем опыте. Вот. Поэтому обязательно приходите, мы будем очень рады, чтобы, кроме того, что эти встречи служили местом знакомства скептиков друг с другом, созданием каких-то новых проектов и просто общением, чтобы это также было таким местом взаимопомощи. Сегодняшний подкаст я хочу начать со следующей темы. Эта тема касается очень любопытного положения скептиков в обществе. Сейчас я объясню, что я имею в виду. С одной стороны, как вы знаете, мы ратуем за науку, научный метод, смотрите, провели такие-то исследования, ученые, институты и прочие вещи. С другой стороны, мы же очень часто обращаем внимание на какие-то системные ошибки которые происходят в науке, например, мы обращаем внимание на исследования, которые, впрочем, делаются самими же учеными на тему того, что, например, мало воспроизводимых исследований в какой-то области. Например, вот относительно недавно, где-то там два месяца назад, вышла мета-ревью, выводом которого было, что в психологии очень мало исследований, которые воспроизводят другие исследования. То есть человек сделал какую-то работу и все, и никакой проверки другой независимой нету. Вот. Есть и другие вещи. Это человеческие моменты, это, в конце концов, даже какие-то политические моменты. Когда ученые стараются публиковать только положительные исследования, это известный эффект, мы о нем говорим. Поэтому получается, что скептики находятся в таком вот двойственном положении. С одной стороны, мы восхваляем науку, с другой стороны, мы ее же и критикуем. И иногда это даже нам вменяют вину, что как бы вот, смотрите, вот вы не я думаю, что здесь, конечно, наибольшая, ну, самая лучшая стратегия, которая здесь может быть – это прозрачность, чтобы было понятно, почему мы так делаем, исходя из каких соображений, и пользуясь какими методами. И делаем мы это, почему, ну, совершенно ясно, то есть мы хотим все-таки получать о мире наиболее точное представление. И я думаю, что если попытаться выразить цель любого скептика – это иметь о мире как можно меньше ошибочных представлений, насколько это человечески возможно. А с другой стороны, мы также понимаем, что люди есть люди, и поэтому мы постоянно, системно перепроверяем все, что мы делаем. По сути, в науке, у самой, у самой науки есть такие механизмы. Также могу сделать ремарку к случаю, который у нас произошел после межфакультетского курса, после которого я подошла поговорить с Хунжо, который читает курс про мировоззренческие основы современного сознания, который является православным человеком, соответственно, он считает, что наука и религия, они дополняют друг друга, они противоречат. Вот. Я подошла после курса с ним поговорить о некотором содержании его, и, в частности, вот он задал мне такой вопрос. На каком факультете вы учитесь, вы учитесь, и когда услышал, что на механико-математическом он заулыбался и сказал: Наверное, вы, девушка, считаете, что ваша математика, вот она все может на свете объяснить и описать, и все выражается математикой. Вот. Ну, соответственно, этот вопрос он меня навел мне некоторые соображения. Формально, действительно, математика она не может описать и познать все, как бы и все описать на языке на своем. Но здесь на самом деле есть такой аспект, который вот, понятен самим математикам и, соответственно, ученым, которые область деятельности, в которых тесно связана с математикой. Этот момент заключается в том, что математика она сама дает границы своей применимости. Я бы хотела на эту тему привести два характерных примера. Первый пример — это на стыке как математики и физики, есть такая э, теория хаотических систем, теория хаоса. Но это такая вещь из э, теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Хаотические системы — это те системы, которые, соответственно, тоже описываются на языке дифференциальных уравнений и представляют собой какие-то физические объекты упрощенной модели. Вот. Например, там точки в пространстве, которые по определенным э, правилам движутся. Это мо может быть какая-то среда, там... Атмосферные явления, они тоже являются хаотическими системами. А, описываются, точнее, хаотическими системами. И это вот их характерная черта, этих систем, в том, что при малейшем отклонении начальных условий, от при любом маленьком эпсилон, результат, который в будущем произойдет, даже при полной детерминированности, хотя на самом деле такого не бывает, даже при полной абсолютной детерминированности системы, Результат малейшего вот этого отклонения в начале, он просто непредсказуемый, огромные последствия может давать в будущем. То есть это феномен вот того самого э, взмаха крыла бабочки, который... Меняет полностью там раз разворачивание событий. Это вот э, вещь, она математически описана очень детально, там все доказано, э, это, формализовано и опи описано на языке математики. А поскольку э, в нашем мире мы принципиально можем измерять любые величины только с какой-то степенью точности, не с абсолютной, то у нас всегда будет маленькая погрешность и хаотические системы мы никогда не сможем описать э, точно, никогда не сможем точно предсказывать их поведение, потому что оно всегда будет уходить куда-то в какие-то стороны, в которые мы принципиально не можем предсказать. И вот пример, опять же, атмосферное явление прогноз погоды. Почему прогноз погоды такой неточный, все над ним смеются, придумывают кучу шуток? Ну, потому что атмосферные вот эти возникновения потоков воздушных, вихрей, циклонов, антициклонов, это все процессы, которые связаны с хаотическими системами, поэтому они принципиально непредсказуемы практически. Ну я так понимаю, что речь идет о том, что здесь не, нельзя идти в лоб и пытаться вычислить, здесь нужно настроить модели, приближения, и вот за счет модели уже... А любые модели в данном случае не дадут точного стопроцентного результата, они чем дальше, чем больше времени будут проходить, тем менее точный будет результат, это принципиальное свойство этих явлений. Ну и фактически вот прогноз погоды, который мы слышим, вот он максимум на три дня вперед, все что дальше это уже предположения, которые просто уже с низкой вероятностью могут сбыться, и там уже может, ну, может быть довольно сильное отклонение. И, и второй пример, где математика сама устанавливает границы применимости, очень известный, и он уже из чисто абстрактных областей математики, это теорема Геоделя о неполноте. Эта теорема говорит о том, что в любой аксиоматической системе, где можно определить понятия арифметики формальные там натуральные числа, сложения, вот… В любой такой системе аксиом можно будет сформулировать утверждение, которое не может быть в ней доказано и при этом не может быть доказано отрицание этого утверждения. То есть можно создать утверждение, про которое мы не сможем доказать, что оно истинное, и не сможем доказать, что оно ложное. То есть любая э, формальная система неполна практически, можно так сказать. То есть математика сама говорит о том, что Какие бы максимумы ни вводили, всегда будут высказывания, которые не сможем их ложность, ложностистость доказать. Ну, а я читала доказательства для формальной арифметики, но, ну, естественно. Там, соответственно, было очень сложное, навороченное высказывание, а, то есть там строился именно пример конкретный, как строить такие высказывания. Вот. Навороченное высказывание, которое действительно содержало в себе вот такой нюанс чем-то похоже на парадокс лжеца, но там по-другому было, вот, и доказывалось, что оно нельзя доказать неистность, не ложность. меня в этом смысле немножко, скажем так, удивляет та интеллектуальная нечестность, которую верующие все время пытаются приложить на науку. То есть они говорят да, вот вы можете все объяснить, нет, вот написано, да, вот, например, вот это четкая теорема, есть другие вещи. В физике тоже все очень четко определено, там какая-то гипотеза, теорема, там еще что, всегда с четкими условиями. При прочих равных, если у нас есть, как вот этот известный анекдот про сферический конь в вакууме, это же как бы на самом деле и есть границы уже применимости гипотезы. Вот если у нас есть сфера в вакууме, тогда да, а вот если есть что-то другое, тогда что-то другое. И вот э, э, у науки все это написано в открытую, но поскольку наука вещь сложная, а может быть и просто потому что психологически это звучит все равно убедительно для тех, кому надо, то вот постоянно идут нападки, что а, ваша наука все объясняет или там А, и что-нибудь там еще сказать. Нет, ну мне кажется, даже ученые гораздо чаще, вернее, они могут сказать, я не знаю, в отличие от верующих, а особенно таких прокачанных проповедников. Вот у проповедников есть ответы на все вопросы даже про отца Пегидия, там, например. Мы вот на эту тему запустили статью в группу недавно. Статья Ильи Латыпова на тему мифологического сознания, и где он писал о том, что одна из черт мифологического сознания – это отсутствие белых пятен. То есть можно объяснить все. Вот принципиально нельзя сказать не знаю. А научный метод он как раз позволяет нам э, сказать четко, что мы знаем что мы не знаем и что принципиально мы не можем узнать. То есть он дает четкие разграничения. Мне также на эту тему вспоминается картинка Судоку. С одной стороны, Судоку там очень много пробелов, но циферки, поставлены по правилам, нет противоречий. Ну, те, кто разгадывали Судоку, я думаю, большинство людей это делали, понимают, о чем речь. А, и вторая картинка тоже с таким же судоком, только там вместо белых пятен все заполнено единичками, подписано, что религия. То есть наука ставит белые пят, религия все заполняет одинаковыми циферками, не замечая противоречий. Ну а еще хочу поднять такую тему. Недавно тут была написана статья по поводу науки в сообществе The Brights, и там в обсуждение этой статьи включился человек по имени Виктор Катющик. Это уже ученый, скажем прямо, и сейчас мы о нем поговорим. Я хотел прежде всего сказать немножко по поводу самого общения скептиков в комментарии с этим человеком. И здесь хочется сказать следующее: во-первых, эту беседу стали очень много распространять, и говорит, смотрите, смотрите, сам человек, значит, там уже ученый, пытается спорить со скептиками. С другой стороны, там вот были люди, которые отвечали очень по делу, то есть он там писал какие-то возражения, ему по делу отвечали. Но, к моему сожалению, были и некоторые люди, которые вместо того, чтобы писать по делу, сразу начали заниматься оскорблениями, писать, там, что по человеку плачет псих и прочие вещи. И мне кажется, что это, конечно, не очень хорошее поведение, тем более, когда дело касается скептицизма, и это, мне кажется, все-таки вредит движению, потому что вместо того, чтобы демонстрировать, что наша цель все-таки не оскорбление, а поиск правды, наша цель все-таки фокусируется на том, как мир работает на самом деле, мы при этом с первых слов, некоторые люди сразу стали пускаться в какие-то оскорбления. Мне кажется, что это не очень хорошая вещь. Тем более, что вот есть эта тенденция, особенно среди людей, которые сами никогда не были верующими, считать, что если человек верит во что-то, или если человек занимается... Какой-то плохой наукой или там прямо наукой то он обязательно там психически ненормальный. И хотя иногда это используется, безусловно, просто в качестве оскорбления, ну и в качестве метафоры, есть люди, которые действительно так думают: что а, вы верующие, значит, она ненормальная». да. Вот, это на самом деле, конечно, грубое упрощение ситуации, а может быть даже не упрощение, а просто неправда совсем. То есть человек, все дело совсем не, не в глупости человека, там не, не в его ненормальности, а в том, как он мыслит. И в этом-то и некий такой, если можно сказать, трагизм ситуации, что, наверное, скептиками является, ну очень трудно оценить, конечно, настоящее число, но вряд ли больше 10% населения Земли, а то и гораздо меньше. И это связано именно с тем, что скептицизм это очень сложно, это непривычный образ мышления для человеческого мозга. Поэтому. Ну а если теперь перейти к самому Виктору Катющику, он при этом, конечно, сам вел себя тоже не самым честным образом во время дискуссии. Собственно говоря, кто это? Это человек, который занимается лжефизикой и даже лжематематикой. То есть это, знаете, вот один из тех… Так, постой, опять лжематематика, только не это, господи. Ах, черт, тебя нет, господи, ты не спасешь меня от этого. Да, вот мы у нас в «Тайном знании» в прошлом выпуске был «Рыбников». Это вот как раз вот товарищ из того же эшелона. То есть у него все физики вообще не верны. Я вот э, взял, потратил свое время и послушал его лекцию на тему большого взрыва, и он там рассказывал такие вещи. То есть, грубо говоря, это человек, который пытается смотреть на сложные научные концепции э, через бытовые понятия. То есть для него большой взрыв невозможен, потому что должен был быть общий центр, куда мы все должны были бы притягиваться. И распределение не должно быть равномерным. То есть человек не понимает элементарные концепции большого взрыва, что растягивается пространство. Он рассказывает о том, что пространство растягиваться не может, и что пространство это некий объект, в котором просто сидит материя. Если убрать всю материю, то просто будет пустое пространство. Ну, то есть он не имеет понятия ни об инфляционной теории, ни Вообще даже о такой вещи, как общая теория относительности. Ну, я так создаю создается впечатление, что это человек, который начал разбираться в этих вещах, понял, что он ничего не понимает, и решил, все вы дураки, надо все это смотреть на это попроще. Да, и он смотрит э, с точки зрения своего вот опыта э, в, в мезомире, то есть вот в среднеразмерном, и пытается вот этот свой опыт применить к макромиру, то есть там... В, Бастер, и к микромиру, я думаю, тоже. И, и к микромиру, там, субатомные. Там. Его основной лозунг – это «не соответствует логике». И вот он обычно приводит бытовой пример, говорит, вот вы когда расширяете шарик, у вас же там что? И, и там, э, в принципе, вот у него цитата, он говорит о том, что мы не опираемся на гипотезы, а на научный метод, а он опирается на законы логики. То есть, То есть неправильное понимание научного метода. Неправильное понимание научного метода, потому что научный метод научный метод опирается на законы логики, он опирается, но только просто это маленькая часть научного метода. Кроме всего, кроме этого, научный методе много еще чего, и кроме. И также у него в лекциях его постоянно идет вот эта вот фраза, которая свойственна очень многим экстрасенсам, и звучит она так. Значит, у нас сейчас сегодня лекция на такую -то, то тему. Информация жесткая. Не все будут готовы воспринять эту информацию. Вот у него это просто постоянно. И Ты слушаешь, думаешь, что тут жесткого, просто глупости. Значит, в этой беседе он делал следующее. Он говорит, что смотрите, он говорит, Катющик говорит, Ваша критика должна быть предметной. И он говорит, достаточно озвучить вразумительную фразу по типу. Такое-то утверждение в части такой-то является несостоятельным по такой-то причине. И, значит, кто-то ему пишет оскорбления какие-то, вот о которых я уже сказал. Он просто повторяет эту фразу. И, значит, один из наших активных участников общества скептиков, Константин, написал ему... Вот такой-то пункт, такое-то утверждение, несостоятельно по такой-то причине. Прямо по цифрам, по пунктам написал ему длинное сообщение, вот прям разобрал, все написано. Катющик вообще проигнорировал, и уже следующее сообщение у него снова кому-то другому. Достаточно озвучить вразумительную фразу по типу, и опять скопипастил все это. То есть, когда ему его оскорбляли, он шевелял этой фразой в надежде, что как бы никто ничего не напишет. Когда ему человек сел и хорошо написал все это, он просто проигнорировал. Он вообще ничего не написал. Он для справедливости можно сказать, что он просто мог не увидеть в какой-то момент. Может но, быть, он не нажал «ответить», а просто написал. В может быть, он написал, но как бы тот факт, что он постоянно еще много раз говорил и участвовал в очень длинном трейде, там порядка там, 100 с чем-то комментариев было, и, он, и потом Константин ему снова запостил, еще по одной статье то же самое, точно так же. И если мне не изменяет память, по-моему, еще один человек сделал то же самое. Так он, он их просто проигнорировал. То есть можно, конечно, сказать, что он их не заметил, но извините, как-то не заметил. Вы сидите... Ну а да, если явление повторяемое... И то... к, тому же, к тому же он постоянно сидел в теме. То есть было видно, что он не просто там уже написал и ушел на 5 часов. А он прям часто отвечал. Но ну, просто ответы были из разряда такого скандального. И а, а, в какой-то момент он написал следующее с собеседником. Значит, это я цитирую, потому что это вот э, демонстрирует его… Ну, это у него такая манера говорить, но тем не менее. Значит, он пишет. «Я не смогу вступить с вами в контакт, большинство из вас невступуемы. Если ваша мысль не накудахтывается, то она невыхрюкиваема. Если чем-то не согласны, достаточно изродить уразумительную фразу по типу «такое-то утверждение в части, такое-то является несостоятельным по такой-то причине, говорили не надо». То есть, при этом сам он все это игнорировал. Вот. Какого рода вообще у него логика? Вот я сейчас продемонстрирую фразу, с которой спорили в том числе и в, этом вот, в этих комментариях, и у него в ЖЖ, у него есть ЖЖ, где он все это пишет, и там тоже были комментарии. Значит, фраза у него такая, то есть это некая аксиоматическая гипотеза, которую он использует. «Свойства малого объекта распространяются на единое целое из таковых объектов состоящее. Вышесказанное имеет статус «доказано» ввиду своей очевидности». та Та-дам! Фраза сомнительная, сразу скажем. То есть я повторю еще раз. Свойства малого объекта распространяются на единое целое из таковых объектов состоящее. Это уже очень, с моей точки зрения, проблематичная фраза, потому что, опять-таки, он приводит пример кирпичей. Полное отрицание квантовой механики. То есть у него, опять-таки, бытовая логика. Более того, у него даже не кроме кирпичей это не работает. Можно привести массу примеров. Например, прутики. Вот мы берем прутик соединяемых, получается веник. Попробуйте его сломать. Известная же вот эта вот притча или как там уже свойства меняются. Он там пытается жонглировать понятиями, что типа если, например, мы говорим, что мы сложили из кирпичей там или там из палок колодец, то прочность это уже свойство колодца, а не палок. То есть какая-то такое жонглирование понятиями, которые что или там кто-то приводил пример 1 плюс 1а равно там 2а. Если, к примеру, это критическая масса радиоактивного вещества, на что катющик отвечает. И что с того? Это уже следующий фактор. Что? Какой следующий фактор? И дальше он пишет, если ядерные взрывы уносят законы логики, тренируйтесь на кирпичах, они не взрываются. Что? То есть... Если честно, Нет, после ну, таких ответов мне тоже кажется, что человеку что-то не в порядке с головой. Э, слушайте, я, я даже не совсем понял вот, исходный тезис. У меня сейчас немножко как, развивается шаблон. Значит, подождите, вопрос по поводу эмерджентности. Когда, да, э, конечно. Э, я тоже об этом подумал. То есть, э, свойства э, объекта отличные от свойств, входящих в него частей верно, то есть, а как еще раз, как он там интерпретирует там про кирпичи или что ну, ну он говорит, что один кирпич и второй кирпич, если их соединить. Получается два кирпича, и сама система в целом как бы обладает тем же свойством, что и отдельный кирпич. А, а я тогда хочу у него спросить, а, то есть для него телевизор – это там совокупность либо э, плат, ли, либо ламп, да? То есть э, и, и ну, никаких скорее предстоятельных... нет. Он, он тут, видимо, говорит о свойствах малого объекта, видимо, однородного, если начать с ним разбираться. Но даже с точки зрения кирпичного… Ну, как бы, во-первых, молекулы газа, ведут ли они себя отлично от газа в целом, отдельная молекула? Безусловно. Безусловно. А, потом э, люди говорят ему о том, что э, там, например, молекулы углерода ведут себя одинаково в графите и в алмазе, но свойства целого отличаются от свойства частей. На что он ему отвечает, вот это пользователь, кто-то написал ему, на что э, катющик отвечает «дом кирпичный и дом крепкий – это разные понятия, вы путаете свойства и прочность конструкции». То есть это опять таки показывает? Он, он не прочность это не свойство конструкции самое, самое главное мне кажется здесь другое да это, нет. ну как не прочность не прочность может быть свойством конструкции ну Почему а он говорит, говорит, что нет я так поняла. не не он говорит вы путаете свойства прочной конструкции ты понимаешь что дом кирпичный дом крепкий это разные понятия ну как бы грубо говоря материал свойства, ну это же по сути свойство конструкции и прочность ну ты можешь сказать что дело не в том что оно из кирпичей а в том как кирпичи уложены он может так сказать нет на самом деле пример вот Чувак, который придумал про графит Алмазова, просто молодец, потому что классный пример. Там не только в прочности дело, понятно, что они выглядят по-разному, и очень много разных свойств. Ну, собственно, разные связи, и углерод, и там, и там, он, он себя не ведет одинаково, он, в том-то дело, что он себя ведет по-разному, именно в силу того, что то, там определенные связи, которые наделяют свойствами вот эту систему, совокупность атомов молекул. Но что мне показалось характерным в этой беседе с ним, что вот он прицепился к своему простому бытовому примеру и все. Вот у него кроме он кирпичей ничего. Он да, У него никаких примеров кроме кирпичей в этой вот не было. Только кирпичи. Он все мерит кирпичами, а его собеседники постоянно откладывают кирпичи. Ну что ж, а теперь мы переходим к интересно научной новости. Оказывается, червяки тоже стареют. Более того, это старение можно даже замедлять. Да, на сайте НАСА есть новость, датированная 26 апреля 2013 года. И эта новость посвящена удивительным приключениям наших маленьких белых длинных друзей которые называются нематоды, а именно виды нематод, надеюсь, я правильно произнесу, Caenorhabditis элеганс. Вот эти вот веселые червячки, они полетели на международную космическую станцию в рамках эксперимента, который был посвящен исследованию процессов опенных процессов, связанных с белками в клетках мышц этих червячков. Вообще, это червячки, они очень крошечные, у них там около 900, ну, здесь написано 959 клеток, но, тем не менее, у них есть полная репродуктивная, нервная, мышечная, пищеварительная система. То есть они довольно сложно устроены. У этих червячков геном состоит из последовательности 97 миллионов пар оснований, а у людей это 3000 миллионов. То есть, конечно, они от нас все-таки далеко находится, но тем не менее. И вот результат исследования а, заключался в том, что после чудесных приключений червяков на Международной космической станции, они вернулись и выяснилось, что тем на то, что большинство организмов, наоборот, а, получают стресс от пребывания в невесомости, для них это вредно, плохо, ну, в том числе и для людей, там, у них потом приходится им адаптироваться снова к земным условиям и так далее. А вот червячки, они такие вполне живчики, прилетели. Оказалось, что у них э, процессы, связанные с образованием вот этих агрегаций белков, которые вот именно связаны со старением, эти процессы у них протекли намного медленнее, чем у червей, которые э, сидели на Земле и никуда там не летали. Вот так вот, короче, их э, путешествие в космос, оно замедлило их э, процесс их старения. Вот удивительный факт. Э, Ученые пытаются теперь понять, чем его причина и надеются на то, что в будущем это поможет нам понять лучший процесс старения, соответственно, то, как с ним можно бороться, корректировать негативные эффекты, которые с ним связаны. Валера, а ты хочешь рассказать по поводу, сделать апдейт по поводу малярии, вот мы в прошлом подкасте говорили. В прошлом подкасте я рассказывал про, про трехдневную и тропическую малярию. Трехдневная, она порой маскируется и прячется за, за тропической, более, более серьезной формой. Она эволюционировала в тени более серьезного заболевания и приобретает устойчивость к, к классической тактике лечения. Я хотел рассказать про то, что продолжается поиск наиболее адекватного лечения, новых форм лечения, новых лекарств. И, в частности, я вот наткнулся на публикацию о новом лекарстве против именно трехдневной малярии, и основной смысл данной, данной публикации, основной тезис заключается в том, что в отличие от классической тактики лечения, когда приходится принимать лекарства 10-14 дней, то есть 2 недели. А, а очень часто люди не выдерживают вот этот вот срок, потому что уже, уже на третий-пятый день симптомы уходят, и люди думают, что они, что они уже, уже вылечились и не долечиваются. Таким образом, проходит естественный отбор, и, и постепенно, постепенно малярия эволюционирует. Вот. А новое лекарство... Весьма интересно тем, что его достаточно ну, при, принять один раз. Пока на стадии тестов на трех с половиной сотнях добровольцев в разных странах получилось так, что 90% вероятность полного вылечивания и лишь 10% вероятность рецидива. При этом очень-очень интересно, что, что данное лекарство способно выявлять и лечить против Возбудители, которые находятся даже, даже внутри клеток. И, в частности, исследователи как бы, акцентируют внимание на то, что э, классическое лечение, почему, почему довольно долго? Потому что нужно, нужно выявить, э, точнее, дождаться момента, когда, когда возбудитель выйдет из зараженных клеток организма. А, а данный медикамент он, он позволяет проникнуть и вылечить даже возбудители, которые, которые попали внутрь клетки. Еще одна интересная, интересная публикация э, из политической жизни Соединенных Штатов Америки, э, связанная история, новость с тем, что Конгресс сейчас принимает законопроект, связанный э, с тем, что так как еще есть э, человекообразные обезьяны, на которых проводятся там, циклы исследований каких-то, в условиях, когда ну, столь близкие нам организм животное, да еще и когда десятки обществ, которые ратуют за защиту прав животных, и под давлением вот этой, вот этой ситуации принимается закон о выходе человекообразных обезьян на пенсию по окончании исследований. В общем, Маралфаги замучили беденький конгресс. Ну, надо, надо сказать, что бюджет, как бы законопроекта, всего 12 миллионов долларов. То есть э, проще принять, чем, чем доказывать, что это типа там нерационально или, или еще что. Ну, ну, потому что. Лучше бы эти деньги на исследование по продлению жизни выделили. Лайда, но ну, я думаю, что ты будешь еще больше расстроена, узнав, что деньги тратят японские ученые. И недавно прошла новость о том, что они разработали робот, который со стопроцентной вероятностью выигрывает в камень-ножницы-бумага. Эта игра на самом деле пришла из Азии, из Китая. В Европе она стала известна только в начале, там, где-то в 1920-х годах вот таких. Тем не менее, сегодня, конечно, эту игру узнают все. Я думаю, каждый играл в детстве. Есть куча разных вариантов. Самый простой – камень-ножницы-бумага. Мы еще играли в камень ножница бумага карандаш, огонь, вода. Есть еще камень, Ножница, бумага, ящерица и Спок. Их пять. И там э, Спок имеется в виду Стартрека, герой Стартрека. Вот. Но в чем, кстати, фишка этой игры, что на основе вот, камень, ножница бумага построена на самом деле, много стратегий реального времени компьютерных. То есть идея в чем, что э, камень... Бьет ножницы, ножницы бумагу, а бумага камень. Также вот в игре бывает там легкая пехота, она совершенно беспомощная против тяжелой, но зато там убивает конницу или там как-нибудь наоборот, не знаю. вот А конница в свое время там, например, прекрасно бьет тяжелую, но нам не может... И вот идет вот, вот, вот эта простая тройка, она уже представляет из себя некий такой баланс, когда нет никакого э, приема, который был бы непобедим. Вот в играх это часто используется. Кстати, в Mortal Kombat обязательно на какой-нибудь удар есть какой-то блок или какой-то контрудар, который позволяет его нейтрализовать. Поэтому принцип сам по себе довольно забавный. Ну а что сделали ученые? Собственно, на самом деле здесь немножко не совсем честно выигрывает робот. То есть вообще пытались давно сделать какой-нибудь искусственный интеллект, который будет просчитывать именно стратегию, потому что действительно более опытные игроки, у них уже даже есть статистика. Например, гораздо реже в первый раз выкидывают ножницы по статистике, вот почему-то, никто не знает почему, но ножницы выкидываются в целом реже. Это значит, что опытный игрок, зная эту статистику, уже может иметь небольшое преимущество. Но обычно искусственный интеллект был из-за заряда, что первым выкинуть, если совпадение, что выкинуть, выкинуть потом, и вот на этой основе пытались делать предсказания на два шага вперед, на три шага вперед. Японские ученые сделали гораздо машину, которая работает проще. Она просто за тысячную долю секунды распознает руку, и что она будет показывать. И то есть человек начинает показывать камень, и машина это вычисляет, и тут же ставит бумагу. Если человек ставит ножницы, она тут же ставит камень. И там вот есть видео, по ссылке вы вот можете посмотреть, где человек просто сразу меняет, и машина сразу автоматически меняет свой ответ. То есть это распознавание очень четкое, вплоть до того, что даже если замедлить запись, с трудом будет видно, что машина что человек делает раньше, и машина определяет. На самом деле, вообще, если честно, не видно. Собственно говоря, такое, такое заявленное время, что там какая-то там 10 тысячная или тысячная доля секунды, что и не должно, наверное, быть видно на видео, уж тем более. Вот. Поэтому э, вот такая вот э, забавная новость. И как, значит, в новости сказали, э, у нас вот, э, ну, в Рунете э, эта новость пришла от ленты, и там было написано о том, что... Как в шашке стало гораздо менее интересно играть после того, как люди выучили и забили в компьютер все возможные ходы на доске, так и камень, ножницы, бумага потеряла свое очарование из-за японского робота. А я вот, знаете, что сейчас подумал? Я тут вспомнил, что средний палец своим сухожилием сопряжен с безымянным, а безымянный там, в свою очередь, тоже там с мизинцем. То есть, получается, на ничтожную долю нам, нам труднее показать, выставив указательный средний палец, чем выставив всю ладонь, все пальцы в один ряд или ни одного. То есть... Возможно, вот этот как бы, незначительный э, момент как раз и объясняет вот эту вот разницу в, в статистике, что люди чуть-чуть реже показывают ножницы, чем все остальные. Ну да, то есть это физиологически сложнее. Но ну, кстати, достойная ничтожно, но тем не менее. Достойная гипотеза. У меня еще была такая гипотеза, что мне кажется, что выкидывание ножниц психологически все-таки не так надежно. А, камень, он твердый, и ты как бы он сразу... пока. Но ну, Ножницы, мне кажется, здесь воспри... Наоборот, мне кажется, бумага, наоборот, опаснее всего. Ну, если вот именно с этой точки зрения, потому что, в принципе-то, ну, бумагу и камнем можно... Ну, ну, я читал о том, понять. что была гипотеза о том, что, ну, во-первых, там было, что мужское, мужчины чаще всего показывают первым камень, и что это, типа, может быть связано с тем, что это кулак, типа, сильный, значит. А, значит, тогда бумага – стандартный ответ, и, соответственно, в начале игра ведется именно по этим двум предметам, нежели по ножницам. А у меня, чисто психологически, когда ты выкидываешь ножницы, ты же меня не режешь, ты просто их выкидываешь лезвиями вперед, и у меня как-то все время психологически, типа, сейчас разобьют их. Есть, а то мне то, на кажется, кажется, что ножницы не крутые. Ба-ба-ба. Знаете, что это такое? Это эффект Магурка. Мне кажется, что это убийственный эффект для любого человека, который э, полагается на собственную интерпретацию событий. Например, говорит: вы знаете, я видел что-то сверхъестественное. Вот мне кажется, это я одна из НЛ. Я видел НЛ, НЛО. Я видел НЛО, да. Или Я слышал голоса. Это, это один из тех эффектов, которые демонстрируют настолько наглядно, что э, наш мозг делает много, много чего без нашего ведома, что здесь просто, вот мне кажется, после этого человек ну, име, ну, должен меньше доверять самому себе. Этот эффект был описан в 1976 году Гарри МакГурком и Джоном МакДональдом, и назывался «слышать губы и видеть голоса». Заключается он в том, что если человек, Смотрит видео, где человек ну и, и видит губы говорящего, например ба ба ба, а затем это видео меняется, но не меняется звук, но на видео человек, губы человека говорят фа фа, а звучит по-прежнему ба ба, ваш мозг будет переделывать это снова фа фа. И этот эффект можно продемонстрировать. На YouTube есть немало роликов. Введите эффект Магурка или по-английски МакГурк эффект. И вы можете посмотреть, это удивительное ощущение. Мне не всегда бывает понятное видео. Вот мы несколько посмотрели, было несколько не очень убедительных, хотя странное чувство возникает все равно. То есть, когда особенно не очень хорошее качество аудио, этот эффект вообще очень сильный. Но особенно нам понравилось, когда была «ба баба и фа фа. Вот когда ты смотришь, как губы говорят фа фа, а и запись идет баба, -ба», невозможно. Вот. Ты слышишь фа фа. Ну, во-первых. По-моему, мне там было не баба, -ба», а папа. Ну, он говорил ба, -ба» Я вообще не слышала «б», во-первых, а во-вторых... Ну, «па-па», окей. Чуть-чуть призвук F, но он настолько незаметный, что... Ну, здесь есть несколько... Во-первых, действительно по-разному этот эффект действует, Он, это зависит от большого количества факторов. Поэтому бывает, что человек, на человеке этот эффект в какой-то ситуации действует не сильно. Например, люди, которые привыкли смотреть фильм с переводом, вот знаете, когда голос поверх говорит с, с озвучкой, они гораздо меньше подвержены этому эффекту, потому что они привыкли игнорировать визуальную информацию. То есть, если вы часто смотрели вот эти фильмы в 90-х, когда там был сверху перевод, этот эффект был чуть-чуть меньше. Кирилл, а если мы смотрели много аним с субтитрами? Тоже, кстати, может быть, не знаю. Но, скорее возможно, всего, что... Скорее всего, нет, потому что субтитры не являются аудиоинформацией. Но здесь, по крайней мере, такой информации нет. Я думаю, что здесь речь идет именно о взаимодействии аудио-визуального сигнала, и в мозге есть специальный там какая-то область, которая, вероятно, вот, вот как раз отвечает за вот эту вот маленькую перемычку. Вероятно, маленькая очень область, не знаю. Если, и также, если у человека, как я уже сказал, плохое аудио качество информации, но очень хорошее качество видео, тогда этот эффект наиболее сильный. То есть, здесь есть как бы вот такие, вот, такие вот вещи. То есть, фактически получается, что этот эффект демонстрирует довольно сильное значение, которое имеет наше чтение по губам, и когда мы говорим с людьми и слушаем их, мы на самом деле довольно много читаем по губам, больше, чем нам кажется. Более того, если спросить, я думаю, любого из нас, я, там, какого цвета были глаза у там, нашего оппонента на, на дискуссии, я думаю, что никто из нас не ответит. Но зато, если спросить, какие у него были зубы, ну, если, если, бы, если бы они имели какую-то отличительную, отлич, отличительную особенность, мы бы ее точно запомнили, эту особенность и эти зубы. Я зрение плохое, мне сложно разглядеть цвет глаз людей, которые сидят ну, относительно далеко. Нет, нет, нет, если мы... Ну, я думаю, что многие, многие смогут убедиться в своей жизни, в обиходе, сев довольно близко к человеку, потом отвернувшись, э, ну или там, отойдя там, куда-нибудь, попытаться вспомнить, что они могут вспомнить об этом человеке. Я думаю, в подавляющем большинстве случаев люди вспомнят, вспомнят губы, зубы, потому что у нас, у нас интуитивно направлен взор на, э, на область рта. Человека. Ну, это, наверное... С, с, с, с, с, с, нужно сказать, что утверждение имеет стало с потому что я не уверена, вот, например, в этом. не, не, не, нет, не это точно уже, уже установлен факт. Я, я попробую найти ссылку. Просто восприятие речи, оно само по себе не является одним, как сказать, одномерным. То есть это двухмерный процесс, это как минимум визуальная и аудиоинформация. И этот век просто раскрывает, что эта информация включает в себе большое количество ну, или небольшой конкретно этот эффект, который нами неосознаваем. И, кстати говоря, осознание этого эффекта мало влияет на него. А Лайда по поводу того, что ты говорила, что ты слышала этот эффект не очень сильно, в принципе, как раз то видео, которое смотрели мы, это там человек говорил «га», а, значит, произносил губы как «ба», и действительно вот информация говорит о том, что будет где-то смешно, что типа «га», «га», «га». Да, но, по-моему, вообще говорил «па», и получилось тоже «па». А когда он говорил Пытался F сказать, там получалось... Типа в ба. Но у меня, у меня в мозгу было очень странное ощущение в этот момент. То есть ты слушаешь, когда его, когда закрываешь глаза, четкая ба, когда смотришь на него, то как бы фа, но какое-то странное. Причем это оно странно, скорее всего, потому что ты обращаешь на это внимание усиленное. А если бы я не обращал внимания, я бы не заметил, скорее всего. Uh... Наверное, мы говорим об одной и той же передаче, там, там были еще всякие визуальные ошибки нашего, нашего мозга, наверняка затрагивались. А, в случае со мной, когда я смотрел вот это вот видео, я, я все списал на то, что, возможно, просто звук немножко отстает, поэтому у меня какой-то ди дискомфорт при, при просмотре этого видео и, и аудиозапровождении. И когда я, я отвернулся, я услышал четкое «ба». Для меня был конфуз. Блин, научите меня также реагировать на эти видео, потому что для меня эффект такой слабый, что несложно вас понять. Кстати, этот эффект, он не только на согласные распространяется, он может касаться целых слов. Так что... Э это еще все предстоит изучать, это все довольно забавно, но самое главное, что это показывает для скептика, это что в нашем мозгу немало процессов, которые происходят вне нашей воли, вне нашего э, понимания, точнее, вне нашего осознания, и э, мы даже с ними ничего не можем поделать, и отслеживать их чрезвычайно трудно. Поэтому вот все то, что происходит в нашем мозге, оно настолько автоматически и оно настолько является, скажем так, заточено под определенный образ жизни, что, конечно, полагаться исключительно на свои ощущения – это, ну, просто, просто нерационально. Нет никакой рациональной причины полагаться на свои ощущения как на единственное истины Но, к сожалению, вот верующие люди или просто не скептики, которые, ну, там, верят во всякую ерунду, там, знаки, приметы и прочее, они этого, конечно, не очень понимают. Либо просто не осознают, ну, всю глубину вот этой ситуации. Здесь есть еще психологический момент. Иногда люди, когда рассказываешь про когнитивные ошибки, про то, что они могут неправильно интерпретировать информацию, или эта информация может быть неправильно воспринята им, и органами их чувств, они очень эмоционально реагируют. Они говорят, ты что, считаешь меня сумасшедшим, на да что у меня совсем крыша поехала. На самом деле просто… Здесь опять же надо э, понимать, что само слово сумасшедшее оно уже имеет оттенок просто чисто оскорбления. На самом деле есть конкретные психические заболевания, есть э, конкретные искажения или случаи, в которых и здоровый человек может видеть галлюцинации или слышать галлюцинации, слуховые могут быть у него. Или там еще какие-то ошибки когнитивные ошибки восприятия какие-то у него могут быть. Это вообще тонкая достаточно вещь, и она, естественно, для всех людей. Это не является сумасшествием или чем-то таким. Но люди реагируют эмоционально, и поэтому не могут эту информацию корректно воспринимать. Ну да, как фактически то, о чем мы говорили в самом начале по поводу сумасшествия, что... Это, это естественно. Но здесь, мне кажется, идет логическая ошибка доведения до абсурда. Ах, ты говоришь, что я неправильно распознаю цифры. А, так ты можешь вообще сказать, что я сумасшедший. Но это типичное доведение до абсурда. Слушатель Михаил Ксинзук э, выслал следующий вопрос. Раз уж у вас есть нейробиолог в подкасте, Валера, хотелось бы спросить, Известно, что и мозг наш тоже состоит из клеток. И если человеку, например, попадает пуля в голову, то большинство клеток остаются живы, хоть сам человек и не может функционировать. Собственно вопрос, значит ли это, что даже после смерти человек может какое-то время мыслить или иметь что-то похожее? Если нет, то почему, ведь большинство клеток еще живы? Спасибо большое за вопрос. А, ответ будет «да». Мыслительная деятельность будет продолжаться в незатронутых областях. Просто будет, будет зависеть от того, в какую область будет, будет ранение, насколько это будет летально для всего мозга и организма в целом. Если, если там, попадание в средний мозг, это однозначная гибель, потому что там находятся жизненно важные центры. А если это там, попадание э, в коре в какую-то там область, то будет, соответственно, нарушение э, какой-то функции, связанной напрямую с этой областью, а остальные функции, они будут... Э, все будет зависеть от того, насколько масштабно все дела. То есть другие функции тоже пострадают, но, но в меньшей степени. Мыслительная деятельность и вообще э, как бы процессы в нервной ткани, они будут продолжаться в других областях, не затронуты в данной. Если вдруг повреждаются крупные магистральные сосуды, человек, скорее всего, умрет даже не от повреждения непосредственно самого мозга от, как, в процессе ранения, а умрет либо от потери крови или от общей шемии потому что будет... Резкое падение э, давления крови в вилизии круге, и будет общее шевелее всего головного мозга и гибель человека. Ну, я думаю, что можно стоит еще заметить, что когда дело касается именно выстрела, как вот э, в вопросе было: то выстрел, наверное, не самый лучший пример, потому что там и череп может разнести, соответственно, он гораздо да, больше да. повредит. И, и... и патроны могут, могут быть разрывные, тогда вообще тяжело рассуждать, что там останется. В свете этого хочется вспомнить Финиаса Гейджа. Это американский строитель, который получил тяжелое ранение головного мозга при прокладке железной дороги. И ему сквозь голову прошел металлический пруд. То есть прямо насквозь. Но тем не менее он выжил и еще долго прожил после этого. Его друзья какой-то момент отметили изменения характера и говорили о том, что он стал другим человеком, что, вероятно, какие-то функции мозга были повреждены. Но здесь неточные научные данные, то есть непонятно, изменение характера было только в какой-то период сразу после, или он потом восстановился. Но по поводу восстановления сведений нет. Есть сведения только, что он, в принципе, потом адаптировался к социальной жизни и, в общем-то, жил, работал. Вот, так что есть случаи, э, это хорошо задокументировано, когда человеку прям пробивали мозг, и он продолжал жить дальше. То есть зависит от того, какой, какие области пробивали. Я могу даже не глядя сказать, что это, что это была кора. И, возможно, это было, было правое полушарие. Но вот здесь говорится, что э, этот пруд вошел в череп ниже левой глазницы, выходное отверстие ран располагалось на границе лобной и теменной костей, также с левой стороны. Из-за ранения строитель лишился большей части лобной доли левого полушария головного мозга. Несмотря на столь тяжелые повреждения, пострадавший пришел в сознание спустя несколько минут после травмы и уже через два месяца смог вернуться к активному образу жизни. Он прожил, после, после этого он прожил еще 12 лет, сказано. Это информация из Википедии, можно посмотреть. Тем не менее, значит, у него область, область брака, области брака и верники у него, у него не пострадали, так как они находятся ближе, ближе к височной доле и ниже находятся. Поэтому, собственно, у него и с речи было все нормально, а так... Написано, утратил около 4% коры, а также почти 11% белого вещества мозга. 4%? Ну, как Ни бы... Э, не, не, не, не очень впечатлило... Нет... Конечно, у кого потеря даже ничтожной доли, доли процента порой оборачивается гибель. Просто. Вопрос, где я? Ну что ж, а теперь мы переходим к рубрике «Тайное знание». В прошлый раз мы ставили этот отрывок. Поскольку предполагается, что эти существа переходные от обезьян, значит, вот должно быть что-то вот такое обезьяне. В образе такое быть. И правильно ответил Михаил Ксензук, который задавал только что нам вопрос. Он сказал, что это Сергей Вертьянов, и он совершенно прав. Сергей Вертьянов – это, собственно говоря, автор нашумевшего учебника по биологии э, с креационистским уклоном. Хотя нет, креационистский уклон – это слишком мягко сказано насквозь креационистский учебник. Креационизм настолько же сквозит в этом учебнике, как металлический прут сквозил в голове строителя. Да, совершенно верно. Единственное, что в отличие от прута, который не сильно повлиял на мозг строителя, в данном случае тут создается ощущение гораздо большей травмы. Значит, Вертянов, его настоящая фамилия Вальшин, утверждает, что он является выпускником факультета молекулярной и биологической физики МФТИ. Мы провели исследования. И развели руками. <связь> <связь> Но никто не смог найти подтверждение этому. И тем более, в одном месте где-то написано, что он закончил в 1987 году, а насколько мы узнали, что этого отделения еще тогда не было в МФТИ. Ну, в общем, какая-то странная история. Да, его даже на передачу приглашали и прям там задали вопрос. Вот, на передачу он сказал, что. Я все закончил, на что ему сказала. По-моему, это сотрудница Института генетики РАН. Она сказала, что я и мои коллеги искали, и мы не нашли подтверждения этому. Но после этого то ли ведущий, то ли еще какой-то участник беседы, они резко сменили тему. Ну и, собственно, закрыли этот вопрос. Вот Очень жаль, что закрыли. Ну, у него, значит... Учебник называется Общая биология для 10 11 классов с преподаванием биологии на правословной основе. Эта книга доступна с сайта Вертьянова в свободном доступе. На YouTube доступна пара его лекций, где он пытается сказать, что теория эволюции не верна. Книга его, с точки зрения критики, теории эволюции, ну, как бы, довольно базовая, очень простая. То есть там ну, как бы некоторые утверждения сразу видно, что это ерунда. Есть какие-то главы, которые написаны сложно, mm -hmm. так что долго читаешь и не понимаешь, что же он хочет всем этим сказать. Очень позабавило меня комментарий Осипова, профессора Московской духовной академии, который сам не придерживается теории революции, Тем не менее он сказал, что учебник Вертьянова слаб и беспомощен. Как же так? Он сказал, что стремление Вертянова опереться на фундаменталистское буквально толкование текста Шестоднева и притянуть к нему современную науку – пагубная стратегия. Всегда забавляют утверждения коллег, лженаучных коллег по поводу друг друга. Они все время друг друга, как правило, поливают грязью. Не, ну они просто пытаются, как... пытаются... сохранить свою да, веру, они что... пытают... вера идет в ногу с наукой, она ей не противоречит. Мне очень кажется, что они пытаются за счет других своих как бы конкурентов, выставить себя в лучшем свете. Смотрите, все его критикуют, и я. Тем более, Но что Это не Вертиан... все кре... креационисты такие вот дураки, да, как да, да, Вертьянов. Да, да, да, да. Вот мы нормальные. А с другой стороны, согласно теории мемов, неважно, с каким оттенком, главное, что информация распространяется. Скандалы, интриги, расследования. Этот принцип продолжает жить, и они друг друга раскручивают этими маленькими скандалами. Но и Вертянов сделал еще такую не очень приятную вещь. Вот мы с Катей какое-то время назад, вот пару месяцев назад, мы с натыкались на эту тему, когда после смерти академика Алтухова Вертянов стал приписывать ему утверждение о том, что все виды, какие есть, они сотворены Богом. То есть он стал приписывать ему креационистские утверждения. При этом Алтухов был настоящим ученым. У него просто были маргинальные научные теории по поводу эволюции. Он не отрицал факт эволюции, он просто высказывал идеи, близкие к теории прерывистого равновесия, он критиковал синтетическую теорию эволюции. Такие ученые есть, их мало, но они есть, и как бы ничего такого особенного в этом нет. Сам факт эволюции, естественно, он не отвергал. То есть здесь идет очень некрасивое использование уже имени уже умершего человека, который не может возразить, и когда просто, а, вот этот ученый чуть-чуть с чем-то не соглашался, давайте раздуем это По-моему, да. Вертьянов даже утверждает, что Алтухов ну, одобрил этот учебник или что-то в этом вот роде. Но в смысле, он вызвал, сайт, да? Да. может быть, дух его? Не, ну, и... учебник-то был подготовлен до смерти академика, поэтому, вот, дескать, он... Так или иначе, его. книга Вертьянова «Происхождение жизни. Факты, гипотезы, доказательства» выдержала пять изданий, и последнее издание вышло десятитысячным тиражом. Там где-то было написано, что этот Толтухов он не критикует вообще, как раз вот это вот а интервью, напи... что он не критикует синтетическую теорию эволюции, он что-то высказывал против сам... теории Дарвина. Сам Тултухов но... критиковал синтетическую теорию эволюции, высказывал Деблийский теорию предсторонависия, но он не стал сомнению с сам факт видообразования в результате эволюции. Ну, то есть, в принципе, он занимал, как бы, мной... переоценивая один... Один из механизмов эволюции, да. и все. Там как раз вот эта сотрудница, пис ну, говорила про Алтухова, что Вертьянов вырывает фразы из контекста, откуда ему надо, и вот, ну, и лепит что угодно вот из этих фраз Алтухова. И плюс она говорила, что, дескать, вот у Алтухова, у него в его научных работах написано все четко, а есть у него какие-то то ли философские расмышления или что-то в этом роде, и вот там... Есть более какие-то вольные фразы. И Вертянов их использует как аргумент. Натягиваю уже на научные тезисы. Да. Ну, спекуляции. Прекрасный пример, мне кажется, очень, как сказать, даже не знаю, как сказать, такая интеллектуальная нечестность просто. Вот здесь очень тянет сказать, что человек знает прекрасно, что делает. Потому что э, вот здесь... Э, Хотя, хотя и здесь можно возразить. Например, известно, что он писал положительные рецензии на собственные книги под псевдонимом значит, э, собственно говоря... Вальшим. Да, под, не под сезонимом, а по своей реальной фамилией. И он это не отрицает, и он говорит о том, что якобы просто э, там просят написать описание книги, а затем чуть-чуть там переделывают, вырывают фразы из контекста, как, собственно, и он, видимо, делает. И, э, значит, потом ставят, мол, фамилию его под этим делом, хотя он изначально написал по-другому. Но как там многовато этих рецензий. Ну, то есть человек вроде как использует кучу нечестных методов, но тут лайк. можно сказать, вот как ты, Катя, сказала, что я прорываюсь и использую любые методы в борьбе за божественную истину и прочие вещи. По-моему, Иосиф Бродский, что ли, мне подруга рассказывала, она филолог, что все положительные рецензии на поэзию Бродского написаны им самим. Вот. Кто меня похвалит, кроме меня? Ну, это само по себе, безусловно, не показатель чего-то конкретного, но, тем не менее, когда... Под, под, под такой работой пишется, пишется положительная рецензия, все-таки тоже немножко странно. И я, в общем-то, может быть... Не... Одно дело литература, другое дело научные ну, да. данные. То есть это совсем другое дело. Хотя и в литературе я не уверен, насколько это честно, но как бы тем не менее. Ну что ж, а на следующую неделю вам следующая загадка. Все тела Солнечной системы, крупные, крупные продублированы. Каждому телу есть соответствующее тело. Дубль. Ну что ж, спасибо большое за ваше внимание. До следующей встречи. Всем пока. Летайте в космос, не старейте. До новых встреч.